Сейчас я вам расскажу про потрясающую американскую компанию Total Life Change, которая на протяжении 16 лет работала только на рынках Северной и Южной Америки, и только с ноября 2019 года продукцию этой компании можно приобрести и у нас, а также в странах СНГ, Европе и в Азии. Штаб-квартира компании находится в Детройте, в штате Мичиган. Компания Total Life Change представляет нам линейку очень яркой, востребовательной и результативной продукции. 50% продукции связана с коррекцией веса, 100% натуральная, СГМО. Остальная продукция направлена на поддержание красоты и здоровья нашего организма. Фундаментальный продукт компании ⁇ это знаменитый во всем мире натуральный напиток для очистки организма и АСУТИ. Так чем же знаменить этот напиток, основными преимуществами чая яса является уникальная форма для детоксикации организма, способствующая снижению веса и его контроля, повышению энергичности, ясности мышления, улучшению состояния кожи и мягкая очистка кишечника и внутренних органов. И яса Ти более 12 лет помогает многим людям вернуть свою стройность, здоровье и красоту, причем не меняя своих привычек и образа жизни. Капсула энергия – это натуральная биодобавка. Энергия сделает вас более активными, улучшит метаболизм и снизит чувство голода без состояния нервозности и внезапного наступления усталости. И есть зубная паста, которая также снижает аппетит. При ее использовании мы меньше едим и получаем стройность. Кофе Дель гада. это растворимый кофе и 100% арабики премиум-класса действие которого усиливается натуральными свойствами гриба Рейша и горцинии камбоджисты. Именно поэтому кофе дригада обеспечивает организм основными питательными веществами, контролирует аппетит и способствует снижению веса. Регулярное употребление кофе дыргада может помочь вам выглядеть и чувствовать себя намного лучше. Еще один уникальный продукт компании масло Эмо это австралийское чистое восстановительное масло. Это процентов натуральный страусиный жир. Идеальное средство для снятия напряжения с мышц, укусов насекомых, незначительных ожогов, высыпаний, улучшения заживления рубцов, покраснений, сухости кожи, а также избавления от морщин и пигментации. И это только малая часть продуктов компании. Вся продукция в компании Total of Change интересная и востребованная. И сегодня, работая всего лишь на двух рынках Америки и Латинской Америки, компания делает товарооборот 100 миллионов долларов в год или 500 миллионов рублей в месяц. Потрясающий маркетинг-план компании TLC дает возможность огромному количеству людей зарабатывать деньги, закрыть свои долги и начать жить абсолютно новой жизнью. В компании зарабатывают абсолютно все – как новички, так и опытные дистрибьюторы. В 2019 году компания заняла первое место в мире среди всех сетевых компаний как лучшее место работы для дистрибьюторов. А теперь коротко о маркетинге. Компания TLC дает несколько вариантов и возможностей для заработка при сотрудничестве. И первый из бонусов – это розничный бонус, который мы с вами сейчас и рассмотрим подробнее. Итак, вы стали партнером компании и приобрели стартовый пакет. Так что же такое стартовый пакет? Вы просто купили себе продукцию, и у вас открывается сразу розничный бонус, то есть вы имеете возможность Получать 50% со всех покупок ваших клиентов, то есть тех людей, которые зарегистрировались по вашей реферальной ссылке. Следующий бонус – это бонус за быстрый старт. То есть вы являетесь партнером компании, вы купили один из стартовых пакетов, а также начинаете приглашать людей именно в бизнес. Так вы за каждого приглашенного партнера имеете также 50% разово. И третий бонус – это бинарный платеж «Друзья мои». В компании TLC мы выстраиваем две команды, и компания нам выплачивает с товарооборота меньше команды от 10 до 25% за тот товарооборот, который прошел у нас за отчетную неделю. Четвертый бонус, удвоенный бонус – это чека-чека компания выплачивает вам с рамга директора, и вы получаете 50% от зарплаты всех ваших первых линий, то есть людей, которых лично вы пригласили в бизнес, и от 10 до 50% с ваших вторых линий. Это могут быть очень достойные выплаты, поэтому, друзья мои, стараемся и расширяем свою первую линию и, конечно же, максимально вторую. И пятый бонус от компании TLC – это бонус Life Change, или так называемая премия которая выплачивается один раз в месяц в конце месяца, естественно, при достижении определенных рангом и выполнении определенных условий. Благодаря такому потрясающему маркетинг плану в компании Total Life Change люди, приходящие в бизнес, уже через несколько лет получают миллионные чеки, могут позволить купить себе шикарные машины, дома отдыхать и жить так, как им хочется. Total Life Change – маркетинг-план комбинированный, он линейный и бинарный. Total Life Change – это тотальное или полное изменение жизни. Компания Total Life Change на наших рынках всего с ноября 2019 года и это означает, что мы с вами в самом начале мирового бизнеса. Если вы смотрите это видео и вы искали новые возможности, вот они, бери, пользуйся, такой шанс выпадает не каждому и уж точно не каждый день. друзья. Начните свои полные жизненные изменения прямо сейчас.